Получается, видишь, у меня как в этом месяце было, у меня, я не закрыл сделки, mm -hmm. получилось так, что с одной сделки я распределил зарплату сотрудникам mm -hmm. и фактически получается кое-где не доплатил, пока не закрыл сделки. Mm -hmm. Потом Понял. пришла еще одна... Чуть позже сделка, оплата пришла, я закрыл, получается, банковский займ. потому что там э, ежедневно проценты капали. Подожди, а ты закрываешь это? Зади вот в сделки. Вот смотри, у тебя же, ну, есть здесь открытые сделки? Ну, здесь, э, ну, это разница, они там суммы небольшие. Я вот в основном упор делаю на этот сейчас. Допустим, здесь у меня там осталось 15 тысяч, я еще не закрыл, не оплатил. Uh -huh. Потом, допустим, с этой сделки пришли Arnaud 5. Я, получается, закрыл банковский займ, но еще сотрудникам должен остался. Теперь, uh -huh. получается... То есть, если сотрудникам Андаши закроешь ее, да, получается. Так. Ну, я им, да, оплачиваю там, допустим, с этого сейчас... Саж блока, вот, допустим, оплата, я 200 тысяч, 400 тысяч выплатил, тот, кто работал здесь, сотрудник, а. остальным раскидал, то есть пока когда не было тех, кто работал здесь, там частично на других объектах. У меня получается, что с запозданием дела, ну как-то так, ну и Дивиденд, дивидендов много. Такая сделка получается. Да, ну, да и получается. В этом месяце придут деньги, я вот хвосты подтяну и те позакрываю сделку. У меня так, запознание происходит. Ну, – Ну ладно, зайди сейчас баланс, я просто посмотрю, как у тебя там прибыли, И ждешь. А. Так, смотри, у тебя получается сумма по плану. Смотри, а как у тебя получилось то, что у тебя по сумме вот, сделки вот чуть-чуть вверх, рисни. Сумма в сделках, смотри, сумма по у тебя миллион 800 000, а тебе отдали 2 800. Uh, у тебя плановые суммы не стоят, наверное, да, в сделках? Вот иди, сдел... вот давай в сделку какую-нибудь, зайдем, посмотрим для примера. Ну, вот зайди в сделки и там сейчас какую-нибудь найдем. Uh, нет, нам открытую какую-нибудь, вот давай uh, вот эту, да. Velocity H. Uh, сделай, ну, от... ну, нажми редактировать ее. Да, вправо там, висни. Ну, или вот эту, и миллион восемьсот, ну, миллион восемьдесят восемь. Ну, или вот, вот это, это. Вот это да, давай. Отредактируем. H-блок. Uh, да, смотри, у тебя uh, сумма, план по ней стоит 1 800 000, да? Uh -huh. Пришло 1 600 000. Затрат на 900. А ты пока заплатил 400, да? 400, 400 000. 400 на 1 000 заплатил. Там получается часть мне не доплатили плюс гарантийные удержали я да, понял понял но ну, это видно да то что тебе 210 не доплатили а ты 400 не доплатил так ладно давай закрою ее дальше давай посмотрим. да вот которая вот это миллион восемьдесят восемь открою по этой сделке так, я сейчас уже не помню, но сейчас могу открыть чат. Ну да, у тебя, видишь, за счет того, что у тебя не проставлено, непонятно, сколько тебе денег еще нужно дать вообще с клиентов. Вообще сумма… Так, миллион шестьсот сорок шесть. Там, скорее всего, чуть-чуть плюс-минус будет меняться, там есть корректировки. Ну окей, ну хотя бы миллион, сколько там, шестьсот, сколько ты говорил? Миллион шестьсот сорок шесть. Нет, это чуть ниже надо. Миллион шестьсот сорок шесть семьсот сорок восемь тридцать три. Так куда надо убивать? А, ну вот чуть ли, ну вот, где сумма план. Вот и смотри, тебе по каждой получается нужно ну, проставить вот эти суммы. Видишь, у тебя нет планового дохода. Это красным, получается, план, да? Нет, красным, это mm -hmm. то, что пришло, получается, вроде бы, как... Да, красным. Нет. А, нет, красным, это... Это вот то, так. что я вбел. Да, красным, получается, плановое, а это, получается, по факту, сколько пришло. И вот где у тебя, получается, не стоит красным цветом, значит, это все у тебя незаполненные сделки. Почему маржа-план здесь стоит? Такая же сумма, как в, план, в плане. А, но ну зайди вот отредактировать эту сделку. Видишь, там где-то сумма план написал, там ниже затраты план. Здесь? Нет, где ты, да, вот здесь. То есть сколько ты ну, потратишь на эту сделку? Давай примерно напишу сейчас, долго что-то не считать, 1646. Да, а, но ну так по всем сделкам нужно. Понял, 748. Я этот момент упустил, я тогда своему скажу... Где-то 900 тысяч это было. Почти 900. Но потом, 900. чтобы ты сравнивал, сколько ну, реальные затраты, сколько ты планируешь. Mm -hmm. Да. То есть и планы надо проставить. Смотри, если, ну вот зади сейчас в баланс. И там есть у тебя сумма по сделкам. А вот, ты деньги в сделках у тебя лежат. Uh, и тут, видишь, видно, что, допустим, тебе должны 3,5, а отдали 2,800. Uh -huh. Ну, то есть еще 700 должны отдать. Uh -huh. По всем сделкам, которые еще не закрыты. А затраты, например, ты заплатил уже 1,8 млн, ну чуть выше. Uh -huh. Ну, тебе нужно 1,8 млн заплатить, а ты заплатил 2,300 уже. Ну, то есть uh -huh. это как, -то, что ты не, ну, как бы плановые затраты тоже не везде вписал. Как бы ты знал, сколько тебе еще должны при, ну, прийти по сделкам, и сколько ты должен еще потратить? Да, вся, общая, как, такая общая, как сводка, да, получается? Ну да, по всем, по всем открытым сделкам твоим. Ну, то есть, ты бы показал мне, допустим, ну, ты, я как финансовый директор твой, да, там, ты бы говоришь, вот, у меня прибыли нет, все плохо. Я бы говорю, открывай баланс. Говорю, ну смотри, тебе еще должно прийти, там, допустим, 5 миллионов, и ты за них, ну, с них заработаешь еще там 3 миллиона прибыли. Ты говоришь, о, все круто, типа, вот так вот. А так у тебя плановых значений нету, и непонятно, сколько они тебе должны еще прийти, сколько ты еще должен потратить. Непонятно. Потом я с тобой хотел посоветоваться. Mm -hmm. Здесь. Так, ну, с этим что, как заканчивали? Мы по. Да, да ты обязательно там с... значения. У тебя кошельки все сходятся, да, получается? У меня, да, сходится А планирование, вот у тебя то, что планирование просроченные есть платежи. По планированию у меня получается. Удаю, получается. Отсюда убираешь. Здесь убираем, да. Да. Здесь убираем. Я сказал, что удалял. А смотри, так. ты созванивайся, с ним тоже. Допустим, раз в день там скажи, так, что сделал, что забил, что убрал, что в планировании сделал. Давай сделки сделаем с тобой. Попробуем. Там плановые значения забить. Ну или хотя бы, чтобы он все договора за, ну, зашел и забил, ну, сделал план, плановое значение. Вот он сегодня забил, получается, я ему там аудиосообщение скидываю. Потом он пробил, и я ему скидываю, бал... ну, то есть, э, свои движения, скажем, yeah. скриншоты. А он там скриншот, он а Криншот, да, тоже отправляет. Да, и итоговый баланс он мне скидывает, я смотрю, только что проверил, говорю, все, все окей. Uh -huh. Но ну, пускай тебе еще скриншот сделать скидывает, что он, ну, их все забил по плановым значениям. Uh -huh. Ну и созванивайся ним, что Ну, допустим, нас там в какое-то время выбери, допустим, созвонись, скажи, что забил, а что в планировании забил, а что из планирования удалил, а что там сделки забил, а как плановые значения сделать забил. Ну-ка, покажи. Ну, то есть вот так же, как я с тобой созваниваюсь то только ты с ним, чтобы он uh -huh. также экран открывал. Все понял. Вот. Но если кошельки сходятся, то это уже круто. Там плановое значение, как бы сейчас добьешь, сделки позакрываешь, у тебя нормальный отчет по прибыли встанет. У меня же, видишь, еще, получается, есть расходы, которые идут ложаться на, ну, скажем, на те сделки, еще, которые не. То есть еще даже не начали работать, но такие подготовительные работы. Все, заводи это... эту сделку, да и все. И на нее уже закидывай. Угу. Поэтому вот, вот эти суммы такие разлетать, не знаю почему так. Нормально, наверное. – Вот ты будешь видеть, самое главное, что, допустим, ты денег заработал, только они у тебя в новых сделках лежат. Потому uh -huh. что ты затраты несешь по сделкам, то есть это как твоя копилка. И тут же ты будешь видеть, что, ну условно, ты будешь видеть, что надо потратить на сделки миллион, ты этот миллион потратил. А тебе должны прийти три миллиона, а еще ничего не пришло. И ты понимаешь, что три миллиона капнет, и они все твои. Угу. Вот для этого план, ну, показатели нужно ну, заполнять вот сюда. Чтобы ты видел деньги в сделках. То есть ты можешь Хорошо. все деньги, которые у тебя есть наличкой на расчетном счету, закинуть в сделки. Ну, сразу затраты принести. А деньги потом тебе придут, ну, попозже. И ты должен это сразу все видеть. Угу. Такие два. Ясно. Вот здесь получается... По задачам да а функционал uh -huh. функционал получается с инженером ПТО я должен был перекинуть э, подпись договоров э, и загружением в диск э, тестового с ней договорились что давай ну, то есть цену он не она не назвал ни я не назвал и по истечению вот месяца я ну я при, при, при, при примерно оценивал 5 тысяч тенге ну, на убавках зарплаты зарплате uh -huh. к основной, и она ну, посчитала, что это дешево, короче. Теперь я не знаю, вроде как, понимаю что с операционки меня снимают, с другой стороны, я вот думаю, не дофига так, его. А ты спроси, а сколько она хочет денег? Все. Нет, она написала сейчас, вот она вместо пяти она хочет, ну, она считает, что 30-40 тысяч нужно набавка, поскольку там не просто подпис, подписка там, нам не звонит, там переспрашивать там, если надо, заказчика. С, с другой стороны, мне удобно, потому что э, что она делает? Потому что она. тысяч получается, пять тысяч рублей. Нет, это по, в тенге я говорю сейчас. Пять тенге, допустим, я и добавляю, а, а нам сейчас просить три... 3... Ну, это просит... получается. Пять тысяч всего рублей получается. Ну, по вашим, да, получается. Ну, это же всю хрень с тебя снимет. Ну, не знаю, там, по идее, где-то в среднем... В месяц выходит ну, 5-6 э, до 10 договоров где-то вот так. уходит с допиками, со всеми. С одной стороны, да, снимает. Ну, наверное, соглашусь я сейчас. Ну, смотри, один договор за 500 рублей она и с тобой согласуется, с заказчиком согласует, и документы подпишет. За 500 рублей это получается. За 3001 договор она его прям досконально просмотрит. У угу. нее же все равно ответственность какая-то. Тоже есть то, что она там, если что закоряет его. Угу. Но из тебя это с ними, считай, ты откупишься, и ты, допустим, пойдешь, одну сделку заключишь и окупишь ее на год. Ну, все. ты же так, мыслишь, а я чуть-чуть этот, наверное, может, узко мышлю, а, мышью, ну, как бы этот другое видение, поэтому, наверное. Может, ну, смотри, надо а, Ну, смотри, тут задача такая, чтобы ты взял под контроль цифры. Может, ну, видел, где у тебя да. деньги лежат, сколько ты зарабатываешь. Второй момент, ты взял под контроль время свое, чтобы у тебя его очень много было, ну, чтобы можно было его запихнуть а, ну, в более крупные эти штуки. А, и сейчас, по факту, ты будешь видеть свою прибыль, у тебя будет много свободного времени, ну, условно. Mm -hmm. вот. Ну И рано или поздно ты это время направишь на увеличение, ну, чтобы прибыли еще больше сделать. Но если у тебя будет отмазка, типа там договорчик сделать, тут его подписать, там еще что-нибудь, ты на, ну, на крупные дела не пойдешь, потому что мозг твой тебя постоянно туда будет загонять. Вот. И, возможно, у тебя сейчас дело не в деньгах, там, не в этих 30 тысяч, а у тебя просто ломка, как у наркомана, то, что у тебя работу забирают, которую ты обычно делал. Вот. Поэтому, ну, как бы, ну, ну, все равно же ничего страшного не случится, если там 30 тысяч идти отдашь. Даже если она ничего делать не будет. Ну, как бы ты ж, Ну, ну, я... ну ценный сотрудник, по идее, наверное, да. Вот. So, даже не в этом. Попробую по находиться в этом состоянии. Ну какое-то количество времени у тебя нету. Ну открою вот свои, ну, эти функционал свой Сколько? Да три штуки остается функционала. Да, ну. Вы начнут Я, бы... по... И ну, я... я его готовлю. Я ему как говорю. Ты сейчас вот это всю вот, систему, как говорится. Приход, вбивание. Вполне возможно, говорю, дальше ты, может, и вырастешь до финансового директора, который будет зарплату выдавать. Планирование я буду одобрять, смотреть. Но я это так вижу. Насколько. Да. Сам у тебя пот... сейчас времени больше появилось. Что? Времени больше свободного появилось. А, да, А объектов больше становится? Но потихоньку все равно растут, потому что. Да объектов, ну как бы этот, добавляется все равно То есть объектов становится больше и времени у тебя больше становится. но сейчас у меня чуть-чуть время забирает. Вот я направление розницы открыл, я сейчас там, допустим, допиливаю там видеоролик. Немножко вот эту систему налаживаю. Ну, вот там, у, там тебя пасть... разовые, ну, у тебя там разовые дела. Угу. Ну, то есть ты один раз там сделаешь, так. и все, и будет работать. Правильно? Или ты там сам на кассе будешь стоять? Нет, на кассе я не буду стоять. У меня сейчас там задача стоит там. Ладно, на ролик потратился там обеспечить терминалом. Там сейчас чуть-чуть касса подрастет. Это разные дела. Это один раз делаешь и она будет работать, правильно? Да-да. Ну это нормально. Ну как бы ты ведешь просто второй проект параллельно открываешь. Ну функционалом там не привязываешься, правильно? И тут функционал себя скидываешь. А да. разницу ты когда начал открывать? Ну, вот мы как начали с тобой вести. Я его, получается, платно запустил рекламу. Там один канал у нас есть, популярный Oilex. Я сейчас он немного сбавляет. А ты не да не вот, вот здесь вот чуть-чуть под, ну, подраскидал этот функционал свой. И после этого начал запускать, да? Ну, можно сказать так. Ну, как бы это же чуть-чуть связ... уверенность появилась в том, что как бы с чуть больше свободного, а розни... свободного времени. Рознице ты давно хотел открыть? Я сомневался в том, что надо ли мне вообще вот этим заморачиваться. А, а мысли, о рознице... мне... мысли о рознице, давно тебя посетила? Ну да, было. Вот и как бы ты, ну видишь, как эта хрень работает? То, что ты берешься о функции, скидываешься. И начинаешь заниматься другим проектом, который тоже тебе деньги принесет. И этот проект, когда ты ну, функционал нормально передаешь с контролем, он тоже растет. И тот еще, и второе направление открывается. Uh -huh. Вот как бы я, ну, мы встречаемся-то, чтобы ты вот в таком ключе и действовал, по сути. Uh -huh. Чтобы ты смотрел, сколько прибыли, смотрел, что все работают, смотрел, что там все вот эти вот. Ну, чтобы мелкая хрень к тебе не, при, ну, не прилипала. Возможно, ты сейчас вот эту розницу откроешь, отдохнешь немножко, и еще какой-нибудь проект еще будешь открывать. Вот, у меня это... сейчас uh, идеи появились, да, и вполне возможно, есть какие-то. Но ну, спрос есть. и Я подумал, еще направление немножко докрутить ну, свой, смотри, свой, свой у у тебя сейчас вот это направление идет, потом у тебя розница, да, идет направление. Розница. А, да, у тебя здесь вот есть незавершенный, ну, эти, функционал, твой получается. Угу. Вот. Ты его допередавай, получается. что у тебя там, запрос проектных данных, ты инженеру передашь. Выдача ЗП, ты помощнику передашь прорабу, можно осмотр объекта тоже, там под какими нибудь чек-листом продумать, чтобы он тебе чек-лист скидывал и фотографии. Ну, он скидывает видео, фотки он скидывает, осмотр объекта смотрит. Вот. Ну, можешь и... оставить осмотр объекта, что ты иногда приезжаешь на объекты. А чек-листы там фотки, видео оставишь ему тогда. И все, у тебя по сути здесь э, ну нету, как бы, ну, как бы, привязки, да, получается. Процентов 90 они заберут. Там дело в том, что и есть, ну, вроде, то опытный, но бывает иногда, скажем, новые проекты или новые объекты какие-то ответственные, иногда приходится саму ездить. Ну, то есть, да, да. Не, э, ну, в зависимости ну, от... от значимости объекта. Ну, смотри, это обучение, рано или поздно ты ему все больше крупный, крупный, крупный будешь доверять. То есть обучение mm -hmm. это нормально, но ты его раз научил, он уже более крупный объект взял. Это нормально. То есть сразу на крупных, как бы, кидать, иди разберешься, это, ну, возможно, так будешь делать, но сейчас, пока, ну, как бы. Ты их учишь, получается. И помощника учишь, и инженеры ПТО. Они что-то спрашивают, им отвечаешь, консультируешь. Можешь видеоинструкции какие-нибудь им записывать, чек-листы какие-нибудь им давать. Чтобы ты мог это потом проконтролировать, самое главное. Вот. Ну а сейчас у тебя ломка, скорее всего. Ты хочешь, что, ну. Ну, как это обычно бывает, ты думаешь что, что, ну, типа, Ну, как бы ты сейчас начнут? Мысли могут там, типа, а зачем я тогда вообще нужен, так, а что я буду делать там. Нет, ну, у меня знаешь, какая мысль. Какая? Я по, по факту чистой прибыли, я пока как бы. Ну, как бы есть на табло, да, в таблице баланс. Э, но я пока чистой прибыли, ну, как бы, не чуху, потому что. Ну, туда да, ушло, туда ушло, и я, я Мат, не понимаю. Мне сейчас... нужно понимать, сколько у тебя в сделках лежит денег. Ты вообще, короче, задался. Вот. Но с другой стороны, у меня сейчас одна из приоритетных задач, получается, угу. завершёнки я сделал ее. Доказать новые цены заказчика. У ну, сейчас задача стала расписать свои ну, с, свою сметную, сметные расценки, ну, чтобы заказчик пересмотрел на, на увеличение, потому что мы давно не пересматривали эти цены. Ну, соответственно, если я докажу это, то у меня маржинальность по идее должна подняться. Ну Да, но ну, смотри, чтобы более-менее уверенным быть еще, заполнив в сделках плановые доходы и плановые расходы во всех. Когда ты будешь понимать, что у тебя в сделках лежит там миллион четыре, а ты за какие-то там тридцать тысяч, ну с ней хочешь там бороться? Боришься, да? Ну да, да. То есть ты, у тебя как бы в сделках накопилась там какая-то сумма, но мы не знаем пока ее, потому что ты туда плановых значений не проставил. Uh -huh. Так бы мы знали, что там, допустим, у тебя дофига лежит и как бы а ты там три копейки считаешь. А все uh -huh. деньги заработанные ты туда закинул, но ты туда закинул, они тебе же еще с прибылью вернутся. Uh -huh. То есть ты там как копилку свою накопил. То есть она у тебя не на расчетном счете, счету купится а в сделках. Uh -huh. То есть рано или поздно ты же их закроешь и заработаешь на них прибыль. И у меня сейчас вопрос в счет такой в голове висит, получается. Ну, не знаю. Короче, беспокоит это определить свои дивиденды. Ну, не в... вроде как есть свои, ну, такие, скажем, затраты там. Я планирую 500 тысяч, а с другой стороны не в убыток ли это, не в ущерб ли это компании дивиденды, вот, допустим, в прошлом месяце это хера вытащил, там часть из них, конечно, инвест-проекты были. <связать> ну смотри, э -э надо смотреть, какие у тебя сделки вообще. Mm -hmm. Вот, ну зайди в сделки сейчас в этот э -э в сервис. Э -э ну вот, у тебя какое-то количество открытых сделок, да, например, если mm -hmm. Ну, плюс-минус прикинули, что ты их закроешь там за три месяца, посмотрели бы прибыль, ну, плановую хотя бы по ним. Угу. Вот тогда бы мы, ну, прикинули там под свои постоянные затраты. То есть машин модель пробы ну, сделали с учетом там дополнительного этого, ну дополнительного помощника твоего, там еще кого-то. У меня здесь еще, видишь, расходы возросли. Я, кстати, там совместно с партнером открыл офис, то есть у меня там 60 тысяч еще добавляются расходы. Ну, забивает это все фин модель про угу. Даже есть там но ну, как бы ты туда забивай все дополнительный офис так это куда идет затраты да да прямые затраты вот здесь вот добавляю офис там аренда офиса 60 а, там инженеру того дополнительно 30 тысяч еще еще какие там у тебя расходы приходы увеличились ну да еще mm. еще увеличилось а там сотовая связь добавляется. Я получается на рознице там пару номеров привязал. Ну сейчас, наверное, вот с моларипи, потом еще там, за, допустим, кассовый аппарат, скорее всего, доходы добавят, ну расходы там такие добавятся. Ну и, соответственно, прибыль тоже должна увеличиться по идее. Давай. Ну, в ну, давай в рентабельность зайдешь сейчас. И сколько у тебя там объектов? То есть тут мы делали три объекта, то что ты в месяц закрываешь три объекта по 800 тысяч, а себестоимость, себестоимость на них 360. Правильно? Это, это? Объекта, гипотезы? Да. А, вот, себестоимость, ага. Да, три объекта. Потом ты в гипотезе ставил, что у тебя пять объектов будет, правильно? Угу. Или нет? Да, у да. Сейчас, у тебя сейчас пять объектов таких идет, ну, в среднем? В прошлом месяце... Три объекта я получил деньги, но планировал 5 закрыть. Получается, в этом месяце. Объектов. По гипотезе? Нет, вообще. Сейчас на данный момент. Незавершенных, да, получается? Да, да. Которые должны оплатить. Ну, вот, раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-то пять объектов, да, получается. Ну а плюс только-только в работу, сколько ты взял? Еще, кроме этих пяти. Но еще там добавляется 2 или сколько там. Ну, ну, то объектов. есть ты в среднем по 5 объектов закрываешь, да? Нет, скорее всего, наверное, по факту 3, наверное, закрываю, потому что получается, что где-то где частями приходится закрывать. Ну, я не считаю, что это полная закрытая сделка. Скажем, 50% я с него вытаскиваю, грубо говоря, 3-4 сделки, если я так закрываю, нормально. А остальные там переходят на следующий месяц. Я понял. А, смотри, и у тебя еще получается рентабельностью ну, как бы упадет. То есть ты цены им хочешь поднять. Кого То есть попадет? Пересмотр с за, ну, зака заказчиком цен ты хочешь сделать. Пересмотреть в свою пользу цен расценки. Да, вот насколько Вот, допустим, у тебя объект 800, а сколько ты его хочешь сделать? Мне сейчас это трудно рассуждать. девятьсот uh, сделаешь. Ну, может быть, да, 900 будет. Ставь девятьсот девятьсот тысяч себестоимость также 340 остается не 900 ставим в этом в гипотезе вот и а, ну и зайди еще в ну, в переменные затраты так переменные все то же самое Давай в прямые еще зайди. да и вот это вот то что получается у тебя факт его как бы ну, скопирую в гипотезу полностью не понял вот это, я фасу sí. да, вот этот весь столбик, ну да. И все, и туда, его да, каперни. Mm -hmm. Давай, давай посмотрим итоговый документ. Uh, ну вот смотри, если сейчас у тебя все будет, это то, ты будешь зарабатывать 700 тысяч. Это что получается там? Ну 100 тысяч месяц. Если пять объектов будешь прокручивать, то будет 2 миллиона. Но с повышенной рентабельностью. Mm -hmm. Если ты 000, повысишь чек. Ну, договоришься за цены за новое. Ну, вот, я понимаю, что это сейчас мне стратегически важно. Я вот сейчас нанимаю человека, который там цены, скажем, смету составляет. И как я буду уверен, что да, это. И пойду к заказчику. Ну да, ну вот запиши себе повысить, ну, как бы, как эту задачу назовем. Я наверное, написал, задача... Не задача, я не завершенки сделал, я не знаю, правильно? Нет, задача надо. словами главное чтобы ты написал показать новые цены заказчику нормально ну или обосновать наверное правильно будет обосновать а как хочешь вот ее красным выдели то что ее прям надо сделать по-любому запиши сюда еще себе заполнить а, а, в сделках а, плановый ну, цена план и да, цена план и себестоимость план, ну, по, как бы по всем сделкам. Ну вот по, не... по функционалу ты передашь, да, получается там, ну как бы начнешь. ну сейчас учишь немножко его там по зарплате, да, пускай он разбирается и по документ, ну ну не функционал еще. Ну, короче, вот эту штуку за 30 тысяч передавай по любому. Mm -hmm. Это ты запрос проектных данных от клиента, да, уберешь тоже? Нет, может быть, я и добавлю, и просто скажу, что, ну, может быть, даже и сразу договорюсь, если там, допустим, на 30-40 просил, я 40 ей даже отдам, ну а. и плюс, если есть необходимость, ну, то есть надо взять проектные данные, я говорю, бери проектные данные, но бывает такое, что заказчик сам на меня уходит. А, да. В этом случае, наверное, просто может почту ее давать или как, или свой плюс. А, да, ты скажи, вот у нас человек который собирает проектные данные, и а, она с вами свяжется, или вы с ней свяжитесь, и с ней уже там как вы общаетесь. Вот. А ей ты скажи, скажи, что ты согласен на 30, угу. а, и, и скажи, что если ты будешь ну, как бы меня меньше дергать, ну, то есть, если ты полностью вопрос на себя возьмешь, я тебе премию еще буду 10 тысяч доплачивать. Премию и каждый а? месяц? Да, да, ну то есть не сразу 40 и по-любому платить, а 30 пла доплачиваешь, и еще если все нормально, то есть она все четко делает, ну косяков, скажи, если косяков не будет, то я тебе еще десятку буду. Ну то есть если ты, ну меня меньше будешь дергать, косяков не будет, тогда ну тогда ты еще плюс 10 тысяч получишь. Ну что, будет премия такая за, ну, за аккуратно сделанную. А как я это буду определять? Если она тебя не дергает, и все, как бы все нормально, ни одной сделки не, про не проскочила мимо тебя. Тогда mm -hmm. все, ты играешь, молодец, на тебе Если какой-то косяк, если она тебя постоянно дергает, ты говоришь, блин, что-то походу сегодня без премии. Ой, в этом месяце, походу, без премии. Mm -hmm. Она скажет, да ладно, ладно, помоги только и все. Ну, чтобы она понимала, что она твое время должна высвободить. А не так, что она тебя постоянно дергает там. Чтобы она Спасибо, тоже. не понял. Попробуй так. Ну да, так лучше будет. И все, и. Ну и с розницей там можешь закругляться, что тебе там надо сделать. В незавершенке тоже выпиши. долбани. Вот. По третьему проекту я не знаю, смотри сам, ну, как бы по времени. Ну, в принципе, если ты с этой сейчас договоришься, да, с, ну, с, вот этой, с этой сотрудницей, то, ну, как бы, я думаю, и третий проект потянешь, в принципе, почему нет? Нет, это не совсем третий проект, там, знаешь, в чем. Короче, это смежная услуга, скажем, то, что мы устанавливаем, делаем, mm. она, скажем, ну есть еще параллельная такая, скажем, ну, такая. а, но это новый продукт, продукт. просто, ну допол дополнительный дополняем, продукт. дополняем, да, потому что а, на него так, как да. бы есть спрос, ну неоднократный. Напиши, Я ну, не решаюсь как, как взять ну, его, напиши, ну, человек просто занять. Ну вот в задачах напиши запустить новый продукт. дополнить, наверное, лучше, да. Вот как тебе удобнее, так и пиши. Это же твоя, твоя рабочая тетрадь. Дополнить э, свою услугу, да. Ну да, в скобках нанять человека на новый продукт. Вот. Ну и тоже красно выдели его, потому что это ну, важная тема. Это еще хотел тебя спросить, а чего у тебя так не завершенок, мало? Чего ты их не расписываешь? Да мел... Я что-то не знаю, Они, знаешь, как у меня появляется, потом опять я делал. Вот, допустим. Вот это вот э, отвезти на ремонт пылесос, забрать. Он опять сломался, я ему сегодня опять отвез. И как-то повторяется. Я понял. Но ты в общем мелкие какие-то тоже сюда пиши, крупные тоже сюда пиши. Потому, допустим, здесь какие-то они по ходу меняются. Вот здесь вот, допустим, купить телефон для менеджера. У меня там чуть-чуть по-другому сейчас стоит задача. Взять себе телефон отдать, и все. То есть уже. Прямо свой в, отдать, в... да? Да, покупка. То есть, специально для менеджера уже не, ну, нет необходимости. Потом, допустим, здесь какая-то была. Ну, ты выбери там 5 их, что тоже какие будешь делать. Но ну, я уеду же сейчас, мне 10 не будет. А, потом созвонимся, да, как так, сейчас скажу. Да, потом созвонимся. На 10 дней, да, ты уезжаешь, получается? А где-то 20 в 3 будут там плюс. Но если что, там будет, то я... Возвольте найти исполнителя, э, заказчика, ну, который будет зимнюю спецодежду делать. Там вопрос тоже звонком решился. Я сначала озадачил помощника, найди, прозвони. В итоге там, короче... С партнером договорился, что ну, как бы он заинтересован в брендировании своего продукта. Там, и да. он говорит, если вы найдете, то ну, там, если один человек порекомендовал, то я готов сам оплатить. И, то есть у меня вопрос вот закрылся. Его, я не знаю, что, его вниз спускать или да удалять его? его. Ну, ну как бы, когда купить, тогда вопрос закрылся, а так. Ну. Так, Наверху, кажется, что у тебя не закрылся нифига. То есть сначала сделай да. так, чтобы у тебя спецодежда оказалась. Я все понял. Так, я тебе тоже скажу. Я, слушай, я тебе озволочо, богачу отдам овцу, и ты сразу везде галочки проставил. делать этого не Вот с этим, я не знаю, сайт создавать для розницы. Блин, по-моему, как бы такая сильная необходимость нету. Создание сайта прокачиваю там, допустим, Инстаграм. Ну, Пиши отказ просто да и все. Отказ. Отказ ты приноси вниз. Но если ты решил, что нафига она тебе не надо, то ну как бы, закинь. Ну, как такой необходимости нет. Можно как бы дополнить. Тогда но... ставь. Это как бы же дела. И в приоритете Ну просто тогда пускай здесь висит, потом сделаешь. У тебя не парилось, висит-висит, когда все сделаешь, у тебя останется создать сайт, ну, создашь сайт. Посмотри, ты, в принципе, ну нормально двигаешься, успеешь если по эти сделки сделать, можно тут еще созвониться, посмотреть сколько у тебя по сделкам. Сделки ты имеешь в виду? Планы значения. Здесь? Ну, нет, в сделках, нет, в сделках, ну, каждую сделку отредактировать и записать туда плановая цена, ну, сумма-план и себестоимость-план. Ну, я тогда созвонюсь с этим. Как получается? Ну Завтра да. Ну, с помощником. Да, да, ему договоров он без тебя возьмет, в принципе, плановое значение. А себестоимость, ну, как бы с ним надо посидеть и, ну, по -по подсказывать. Угу. Ну, в общем, созвони с ним, спроси, как он планирование ведет, почему он что-то удалил, что-то не удалил с планирования. Покажи сделки, скажи, а что ты в сделках вот это, вот это не заполняешь? Угу. Клиент, пускай пишет в этом, ну. Ну короче, ну как бы вот разбери его по этому по учету. Вот, а так в принципе нормально. Тебе надо посмотреть, что у тебя в сделках нормально прибыли, тогда ты можешь быстрее еще двигаться. Понял. А нету сколько, ну непонятно, сколько сделки принесут, потому что там нету плановых значений. Я видишь почему-то, не знаю, ну, я все время баланс открываю, я смотрю просто сверял э, ну, фактические значения, что. Ну, В да, этот да, угол ну, угол я ну, мало обращал внимания. Я сделку. Вот, допустим, вот у тебя здесь сумма, ну, тебе заплатили 2 800, а прикинь, тебе, ну, а должны всего 10, значит, тебе еще 6 должно прийти, а потратить нужно, там, допустим, 2. И ты понимаешь, у тебя 4 чистыми лежат на сделках. Даже если ты их, я не знаю, полгода будешь закрывать, все равно как будь бы, у тебя денег нормально по ним. Короче, нужны, ц... ну, точные цифры, вот, по сделкам. Угу. Плановые значения. Тогда будет всему понятно задача ясна вот. ну и функционал дальше эту ну, бери на это чтобы за 30 тысяч там 10 тысяч скажи еще буду доплачивать если все будет хорошо угу. ну ч ⁇ ломка у тебя то что функционал закончился наверное не знаю ну да иди в парк погуляй там походи подумай что-нибудь не знаю, в тренажерку что-то там по парку погуляй купаться ну то есть ну как бы просто ходи и подумать то есть ну вот так вот ну как бы в ну, эту ломку надо пережить ну, главное туда не возвращайся обратно ну, в рутину с заказчиком период, ну, переговоры провести чтобы больше было да там ну у тебя маржинальности ну, как бы это толковые мысли на самом деле же их но ну, отпадал, потому что ты какой-то хренью занимался, правильно? Есть такое, да, как белка в колесе, а потом. Ну, штуку переламываем. И она просто так не переломается, она у тебя физически ну, ну, осталась, как бы. Вот. Но если ты ее сейчас переломаешь, как бы, ну, то ты уже назад точно не вернешься. Сейчас у тебя такое пограничное состояние. вроде и не там, и не там, как бы, ну, все, ну, все делегируй, и. Ну, сделки подбей, посмотри, что у тебя прибыль там копится, и все нормально. Но все равно мне как-то иногда приходится возвращаться. Вот у меня, допустим, сейчас поездка в, ну, в другой город. Э -э -э и у меня сейчас там небольшая задача, как функция, как монтажника. Да, я там привлек человека, знакомого, но ну, я ему так сказал: ты приедь, посмотри, да, когда весь объект готовность будет, ты уже будешь знать, как это делать, и ты ну, зайдешь, заработаешь деньги. Естественно, я тоже заработаю. Но на, на первых порах, мне как бы этот, тоже иногда как рабочий залазил. Не, ну ты Смотря... рабочая залазишь, он в другом городе, это по сути твой филиал. Ну. Это тоже создание филиала. Ты туда залезешь как рабочий, но ты же там создашь систему, потом, ну, как бы, там тоже самые точки контроля сделаешь. В этом mm -hmm. ничего страшного нету. И даже если у тебя прораб уйдет, ты его подхватишь, ну, как бы работаешь за него и тут же наймешь другого пораба. Это тоже нормально. Ну, как бы, ну, нет такого, что типа делегировал, и там он сто лет работает без тебя, и только деньги приносит. Понятно, что нужно будет туда. Ну, ну во-первых, цифры смотреть постоянно, что у тебя там происходит. Смотреть, что у тебя все выплатили по договорам, что себестоимость у тебя плановая такая же примерно, которую ты и планировал. Ну, фактически. Вот. И ну, ну, новые направления постоянно какие-то открывать, качать. По этим, честно говоря, тоже этот не до конца, видишь, разобрался, как я понял сейчас, что вроде как каждый раз что-то новое что открываешь. О, да. Ну, да. Не, ну слушай, я сколько этот учет изучаю уже, сколько уже внедрил, постоянно что-нибудь новенькое. Так что там ну, еще Здесь вопрос еще такой, знаешь, был, получается, в прошлый раз у меня, там же нету такой функции, как в Excel, да, допустим, у Google диске обвел и общую итоговую сумму видишь. Uh -huh. И я в прошлый раз, как делал, получается, скачивал резерв, ну потом фильтры выставлял, то есть он uh -huh. в Excel же скачивает. Oh, да, да, да. И начин, настраивал фильтрацию, ну для себя вот это открыл новый и по фильтрации получается, то есть если мне человека вот в планировании, допустим, да, вот он делает там какие-то эти сделки. Ага. Потажник. Я здесь, получается, отсортировываю его, да? Но. Допустим, вот. Получается, три фильтрации, получается, да? Три фильтра можно выставить. Ну да. А по сделке, ну-ка, на сделке нажми. А на сделке она просто там, получается. Чтобы убрать фильтр, да, на пустоту надо нажать. Ну, у тебя сейчас на контрагенте стоит э, фильтр, а на сделках просто вверх-вниз. Да. Да, вверх-вниз получается. То есть сделки я не могу выбрать, да, получается? Ну, попробуй контрагента убери. Ну, вот сейчас на пустоту нажми. Да, да сделки просто вверх-вниз получается. Угу. Но по сделкам тоже было удобно, если здесь добавлялось круг. Ну, ну, да. Это... Нет. что Таки будем делать, к любому. Там еще дофига что делать, я тебе по секрету скажу. Вот. И вот с этим я немножко… Ты вроде в тот прошлый раз показал, и я М -м. опять что-то запутался. Вроде пытался фильтрацию поставить. А ты, ну смотри, ты за какой период хочешь делать? Ну там получилось, за месяц надо было период делать. Я его ставлю, он нифига, короче, этот слетает. Ну, вот ставь, давай, вот 1 ноября ставь там, где 1, у тебя 10 стоит, ставь 1, первое... нет, 1 ноября, да, и сейчас, да, за 30 все правильно стоит. А, он до 30 -е... месяц период, период получается. Ну, типа на 30, -е... ну вот сейчас месяц попробуем сфильтровать, нажимаем на 30, и вот здесь построить отчет тебе нужно. Вот и Но все. Но у меня желтым выходил здесь. Вот здесь я когда менял. Не знаю, как-то вот так. Что я делал? Вот сделать 30 декабря. Ой, 1, 1 декабря, да, сделал. Сейчас у тебя декабрь здесь еще появится. Конец периода снял, не только. Не ну, вот такого вот желтым выходило. А, ну смотри, почему? Ты потому что не, ну, не конец месяца взял, а только первый. Ну, то есть он тебе предупреждает, что. Тут показан декабрь, но не весь декабрь, ну, типа, не весь месяц, он тебе предупреждения просто бросает. А у вот сейчас весь декабрь? Получается, если с первого числа, то я под конец должен брать, да, да? Конец месяца, чтобы у тебя полный а месяц. Так а ты берешь... А ты берешь... Я не по могу, да, получается? Не, можешь, он тебе покажет, но он тебе скажет, ты, ну, как бы не весь, ну, не полный месяц взял, ну, как бы, типа, не, ну, не совсем правильно, типа. А если вот, допустим, 30 октября возьму, 31 октября. Здесь 30 тоже желтым, да, выделить? Ага. Ну, да, да. Ты, ты, получается... не помню. А если тебе прям, ну прям за долгий период надо сделать, ну как бы посмотреть, например, за три месяца, ты можешь выбрать, где вот у тебя месяц написан за квартал, например. Угу. На в типа, такой удобно прибыль скидывать по статьям. В прошлый раз я скачивал здесь э... нет здесь ты прибыль скачиваешь, а там ты вообще все данные скачиваешь по этому, по компании. Там только отчет по прибыли. А тут у тебя вся ну все ддс там все планирование все сделки. То есть это две разные штуки. Вот эта же штука тебе приходит каждый день на почту же. Приходит, но я редко ее смотрю. Ну да, ну пускай сохранёнки у тебя будут. Видишь, дади вот здесь в сделки сейчас. А, вот, я знаешь, что хотел спросить? А. Что такое аудит? Ты вроде бы ты тут делал, Помнишь? Когда да? мы делали Народный банк, например, ты остатки вводил 629 рублей. Это на начальные исходный, да? Да, дали? начальные, начальные остатки. Вот мы с тобой, помнишь, их заносили? Ну. Но... А это вообще для чего? Как в дальнейшем я буду ее? Это твоя сохраненка. Угу. То есть она у тебя там внутри уже лежит. Вот зайди в сделки. Видишь, у тебя тут сумма план, угу. траты план. Ну, почти везде пустая. Может, даже вот здесь в Excel заполнить, допустим, каким-то цветом отдать а, человеку. И он туда в сервис перенесет. Или он тебе заполнит договора, например, ты скачаешь в Excel, тут проставишь ему себестоимости, и он занесет так, ну, в эту таблицу, в эту сервис. Сумма план, сумма затраты. Да. Все, ну, да? Вот, ну да, вот салон, вот этот, сколько цена договора? И сколько у тебя, ну, уйдет на него денег? Где? А, салон? Да. Да там такая, знаешь, бывают такие клиенты, вроде как, не знаешь, как. Я планировал ему сейчас сделать там один из руководителей там. Бесплатно ему сделать, но я к ним приехал, он говорит: я нет, ты скажи, говорит, цену, я заплачу, я, ну, типа, я не хочу, короче, бесплатно. Типа, сделай нормально, я заплачу, для меня это фигня, короче. И ну, сейчас, нравится, ну. Да. еще Ну, как бы нам же бабки нужны. ну на них будем сотрудников покупать, ну, нанимать. Ну. Вот сейчас по плану там внесу. Ну, да, конечно, вноси эти штуки, чтобы было видно, сколько у тебя в сделках лежит. То есть это такой твой, ну, сделки, это тоже твой банк. Если ты не сделаешь сумму плана, затраты план, то будет непонятно, сколько там, ну, у тебя лежит денег. Вот И этого помощника Все. тоже, ну, учи сразу, чтобы он, ну, эту, эту штуку постоянно, ну, сбивал. И ты можешь, когда тебе, ну, приходит, например, этот Excel, прям с телефона, Смотреть сделки смотреть, все ли затраты планы и все ли суммы план проставлены. Если не проставлен, ты ему говоришь, а что у тебя в сделке такое-то пусто. Угу. Я завтра на это акцентирую внимание с ним, но у меня здесь видишь, вот я, допустим, ролик запускаю, у меня такое видение. я сейчас, чтобы его конкретно закрутить, я там акцию запущу до 15%, и вот он получается первые первых 10, допустим, по плану которых я даю скидку, вот он должен также, да, там, допустим, э -э, вбить, получается, сумма-план, да? Он по всем должен забивать, по но ну, вот по этим, которые сейчас заполнены, которые новые, будут тоже сразу забивать. То есть он, uh -huh. когда uh -huh. создает, чтобы у него не было варианта не забить, чтобы он у тебя спрашивал, например, с договора брал где-то, у uh -huh. тебя себе спрашивал, ну, то есть, чтобы не было вот этих пустот. Потому okay. что мы не понимаем, там, ну, сколько у тебя денег вообще, может, у тебя там минус по сделкам сейчас ты должен денег туда больше, чем, ну, вряд ли, конечно. Но, как бы, все равно такое может быть. Что-то я недооценил вот этот, сумму план Я этого... планирование сказал, делай планирование. Ну да, это по... тоже планирование, только по сделкам получается. Mm -hmm. Ну, что мы вообще понимаем, сколько у нас сделка денег лежит. То есть они же в прибыль не попадают еще, когда мы по ним, ну, какие-то доходы, приходы делаем, пока мы не закрыли. Но видеть, сколько в них денег лежит, нам нужно по-любому. Mm -hmm. Может, ты растешь, на ну, как бы, вот этими сделками, которыми открытыми. Мы же это сейчас не можем отследить. Все ясно. Ну что, так у тебя как в целом настрой? Почему поработать? В целом все отлично. Только. Нравится? Нравится тебе? Ну вот динамика есть игру. Я, я рад, что офис открывается. Единственное, немножко этот бывает что я там слабину даю в плане контроля заполнения. Э, вот эта программа то <связать> я не мог короче вот когда у тебя не будет дел это это у тебя единственный руль останется от машину как бы от машины. <связать> если вы ну, но если они не будут данных ну как бы если у тебя не будет четких данных то ты можешь связь со своей конторой потерять <связать> угу. понимать вообще там происходит а если ты отчеты эти будешь видеть они будут верны тогда ты в принципе даже в любом состоянии там условно там, ну, сможешь понять, что там происходит, какие сделки плюсовые, какие не плюсовые, какие там, ну, э, сколько сейчас прибыли, сколько у тебя на сделках еще висит, сколько на кассах там висит. То есть ты как бы там минут 15-20, и ты вообще все понял, что у тебя в компании творится. Но если у тебя такой ценности не будет, и ты все передашь. То это ты по сути машину с горки столкнул, как бы она катится, и куда она приедет, непонятно. Понял. Это твой контрольный такой инструмент. А, еще, знаешь, вопрос такой сейчас исполнил? Да. У меня есть инвест-проекты, получается, вот ты мне сейчас, э, я вот здесь, да, веду, получается, угу. вот чтоб другие проекты какие-то вести, там инвест-проекты. А? Другую компанию ты имеешь в виду? Это что, в новую компанию надо? Делать? Или как? Если другая компания, например, у тебя с кем-то, то лучше ее вот туда не вести, лучше, ну, отдельную создать. Ну, допустим, какие-то, я не знаю. Вообще другие инвест-проекты это не стройка, ничего, другое направление. Это, ну, это получается как другая компания. Ну, то есть ты ведешь mm -hmm. ее вместе, просто и все. А, а здесь как у тебя вообще это платно или нет? Ну да, да. Ты просто друг, еще одну компанию заводишь. Mm -hmm. То есть у тебя сейчас все один аккаунт вот этот, ты ведешь там учет. Если у тебя еще будет одна компания, я скажу, так, Эрбек, давай ко мне. <смех> Еще одно открывай. Абонентская плата здесь когда начинается? А, у тебя зайди вот в, эту, ну, в компанию саму. А, зайди в самом левом углу такой кружочек. Сам нижнем углу. Внизу, внизу, да, вот сюда. Заходи в профиль. Так, у тебя до 11 апреля 2020 года. Mm -hmm. То есть я дальше полгода. Абонентская будет, Да, Да, дальше 3000 в месяц, но там если на полгода, например, то дешевле будет. Mm -hmm. Получается, дополнительно новую компанию берешь отдельно, да, будет плата также. Ну да, да. Все понятно. Ну что ты новую компанию тоже будешь вести? Ну, я не знаю, просто, может, как-то как-то она, там, я думал, до пяти, там, или как, ну, я примерно так думал, может, так, может, так, гадаю. Но Нет, сейчас... мы с тобой договоримся, что? Не чужие, угу. не чужие люди. Все понятно. Договариваться. Угу. А что ты хочешь еще открыть? У меня есть, где, допустим, отдельное направление, где, где я вкладываюсь, где-то прогораю, где-то вытаскиваю, вот этого что-то нету. Там робот трейдера заводил один убыточный, там такие компании. Я понял, но это может не компания, это может просто личные финансы твои? Личные финансы? Тяжело назвать личный финанс. Личные финансы это свои расходы. Я там могу просто э, с такой-то компанией. Нет, это расходы тоже. Допустим, ты куда-то вкладываешься, там, я не знаю, квартиру купил, акции какие-то купил, трейдинг какой-нибудь, отдал, криптовалюту взял, э, машину купил в такси, а она тебе деньги переносит. Это, по сути, все тоже личные финансы. Понятно. И такой еще вопрос. Вот если я машину беру, допустим, я вот э, сейчас транспортные расходы на компанию если я на компанию по, по делам компании я транспортные расходы вношу да если я покупаю машину я там допустим какие-то покупаю вещи но при этом машина у меня и как для личного пользования так и в целях компании, да, допустим, параллельно, что то делаешь? Как в этом случае вести расходы и? Ну, ты смотри, когда на тачку будешь деньги брать, ты смотри, допустим, ну, допустим, запчасти там какие-нибудь, угу. ну просто прикидываешь, что, допустим, ну помощнику сам говорит, половину на дивиденды, половину на транспортные, угу. или говоришь, блин, это я, потому что в командировку гонял, сто процентов на транспортные загони. Угу. Ну, как бы просто ему говорить, ну, так, когда деньги берешь, ну, скажи, нет, это все типа дивиденды, например, нет, это все там типа на транспортные расходы компании И все. Сам решаешь. Ну, а ну, mm -hmm. кто больше? Ты, кроме тебя никто не решит этот парантический счет. Тут как бы ты командир. То есть ты говоришь, это личный мой расход, типа я вот, ну, ездил с женой там куда-нибудь, а это типа расход компании, я ездил в командировку. Ну или ты говоришь, запчасть сломалась, пиши сто на компанию, потому что я столько бы не наездил. Или а все, нет, в... все, Ну то есть это все на тебя, на твоем, этом, на твоего смотрения. Бензин. Ну, бензин, смотря куда. Ну может сто процентов, если ты по работе двигаешься, пиши сто процентов на компанию да и все. Ну, Или половину точно. компанию, половину тебя. То есть это как, ну как исковость кости как... да? Ну да, да. Ясно. Ну что, чё, пройдет у тебя, погуляй по парку, в баню сходи. я реально тебе говорю. Ну, куда-то съезди, там, ну, выберись. Что-то -то такое город. было? То, у меня постоянно так, я что-нибудь херачу, херач, херачу, у меня бах. Так, все, я пойду, там, погуляю, там, туда сгоняю, там, еще что-нибудь. Вот. Ну, постоянно такая штука. Потом новый проект запустишь, опять выдать. Отпускают потом? Конечно. Там какие-нибудь горы, там, посмотришь, океаны там, что-нибудь, где-то лыжах там на горах погоняю. Ну, вот. Ну, главное, туда-обратно не возвращайся. Ну, то есть, вот так вот, в этими контрольные точки там что делаем кто делает как делать как поконтролировать что у нас по прибыли где сделки где сколько бабок лежит сколько я дивидендов там потратил куда я там ну, ну то есть вот в таком режиме если будешь работать тогда ты Машу обратно налаживаю систему ну вот сейчас если вот этого помощника взрастить как финансового директора то э, но можно но он сказать все но... компании брать на, тебя, на себя как все компании наведения ну цифры брать на себя Uh -huh. То есть он заведет несколько компаний, и несколько компаний будет вести доходы-расходы, и по каждой компании тебе отчитываться. Ты будешь с ним, допустим, раз в неделю, раз в месяц созваниваться, например, и он тебе будет рассказывать – здесь столько-то прибыли, здесь столько-то, здесь, столько здесь планируем вот, новых проектов, столько-то там, это, ну, ну то есть рентабельность такая, там, ну то есть вот так его поднатаскать. Но сначала тебе самому надо будет поднатаскаться, чтобы ты мог данные проверить через него. Uh -huh. вот, потому что это последний такой цифровой контроль твой Че, спать тебя зовут уже? У тебя 12 ночи уже? Да, у меня 12 ночи. Ну ладно, тогда давай, что, на связи, как сделки заполнишь плановое значение. Тогда можно будет еще созвониться. Все, благодарю, Николай. Давай, привет жене, ребенку привет. Было приятно пообщаться. Ага, все, понял, давай, давай, пока, пока.